Здорово, зрители психфака Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео! Большое спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия – сделать психологию более доступной для всех. Мы также хотели бы сообщить вам, что индикатор типов «Майерс-Брикс» – это не строгий свод правил, а скорее общая схема, которая может помочь вам лучше понять свою личность. Если вы хотите получить правильную оценку МТИ, обратитесь к лицензированному специалисту, который поможет вам лучше понять себя. С учетом сказанного, давайте начнем. Вы когда-нибудь натыкались в интернете на аббревиатуру INTP? А как насчет INTP? Для тех, кто не знаком, эти аббревиатуры — два из 16 типов МТИ, также известных как индикаторы типов Майерс-Брикс. Кэтрин Брикс и ее дочь Изабель Брикс-Майерс разработали теорию когнитивных процессов психиатра Карла Юнга в которой он утверждает, что у всех людей есть доминирующие функции, основанные на четырех категориях, и таким образом появились типы личности МТИ. Эти категории – интроверсия, экстраверсия, ощущение интуиция, мышление, чувства и суждение, восприятие. Комбинации ИНФП и ИНФП являются одними из самых редких, составляя примерно 3,5% населения соответственно. Это идеалистичные, творческие и любопытные люди, умеющие использовать свой интеллект для того, что их интересует. Они также могут быть замкнутыми, бунтарями и могут показаться отстраненными. Похоже ли это на вас? Если вы когда-нибудь задавались вопросом, кто вы, инфп или интп, мы поделимся с вами пятью ключевыми различиями, которые помогут вам отличить эти два типа. Первое – любознательность против артистизма. Одно из различий между этими двумя типами заключается в том, как они проводят свое время. Интп — это аналитические люди, которые часто занимаются деятельностью, стимулирующей умственную деятельность. Книги, стратегические настольные игры и головоломки ⁇ вот некоторые из видов деятельности, которые возбуждают инф, поскольку это дает им вызов, который одновременно безопасен и приносит удовлетворение. Им нравится узнавать новые и причудливые вещи, и они могут часами погружаться в случайные темы, например, философию или астрономию. Инф, с другой стороны, являются творческими личностями, которые любят добавлять свой индивидуальный стиль в то, что они делают. Они жаждут подлинности и искренности, и работа за столом, в которой они не находят ценности, быстро выматывает «Инфп». Вместо этого «Инфп» тяготеет к искусству, поэзии и музыке, поскольку именно в этих сферах они могут выразить свой беспрецедентный и богатый творческий потенциал. Многие одаренные музыканты и авторы «Инфп» — например, это такие люди, как Уильям Шекспир и Том Йорк. Второе — созерцательность против ориентации на ценности. Еще одно различие между этими двумя типами заключается в том, как они принимают решения. Интп принимает решения, рассматривая все углы, выявляя повторяющиеся закономерности или делая прогнозы, а затем выбирая окончательное решение. Однако не все так однозначно. Иногда Интп становятся слишком нерешительными и впадают в паралич анализа, что заставляет их уходить от реального мира, чтобы все обдумать. Но по большей части INVP наслаждаются серьезными дискуссиями с людьми, которые также открыты и остроумны, как и они сами. Иногда Инт даже делают это в одиночку, принимая на себя роль обеих точек зрения и ради развлечения сталкивая различные идеи друг с другом. Будучи нежными и мягкосердечными людьми, INVP принимает решения, опираясь на свои глубоко личные ценности. Этот набор ценностей бескомпромиссен и служит рулевым колесом в работе сознания INVP. Чаще задают вопрос, как правильно поступить, а не как сделать это правильно. Они рассматривают человечность опыта в целом, а не объективно идеальное решение, что делает их очень привлекательной и приятной компанией. В-третьих, аргументация против единства. Остаетесь ли вы спокойным и собранным перед лицом спора? Или вы не можете не испытывать эмоционального возбуждения при малейшем несогласии? ИНТП, возможно, не самые тактичные люди, и для многих из них «такт» имеет второстепенное значение, чтобы донести свою точку зрения во время разговоров туда-сюда. Они прямолинейны в своих словах, а также умеют разделять мысли и человека в разговоре. Несмотря на свою холодную манеру поведения, ИНТП редко хотят задеть эмоции других. Однако их прямота часто может быть плохо воспринята чувствующими типами как грубость, в результате чего обе стороны чувствуют себя непонятыми. Инф, как правило, не склонны к конфликтам и находят больше удовольствия в том, чтобы делиться веселыми и легкомысленными историями с друзьями, а не спорить с ними. Если основные ценности инф подвергаются сомнению и критике с чьей-то стороны, они склонны замять или расстроиться из-за ссоры. Однако если кто-то заходит слишком далеко, Инф способен наброситься на обидчика, что может удивить даже самых близких друзей Инф. 4. Внутренний и внешний контроль эмоций. Размышляете ли вы над собственными эмоциями? Или вы больше похожи на губку, впитывающую эмоции окружающих вас людей? Или не то, ни другое? Для некоторых Интб они могут подходить к эмоциям как к проблеме, которую нужно решить, а не как к эмоциональной поддержке. Низкий эмоциональный порог отличается от полного избегания и рационализации эмоций, что, согласно исследованиям Бостонского университета, может стать причиной многих психологических проблем. Здоровый Интб, с другой стороны, очень хорошо понимают эмоции других людей. Они подобны губкам. Хотя они могут быть не самыми харизматичными типами, как Эш или Энфт. Их заботливая и милая сторона проявляется, когда кто-то из их близких чувствует себя подавленным. Гармония окружающих – это то, что приносит Инфт внутреннюю гармонию. Для Инфт они скорее не губка для эмоций, а проточная раковина. Это высокорефлексивные люди с чувством ценности, которое направляется изнутри, они а не формируются непосредственным окружением. Они всегда переоценивают свои мысли и чувства, думая о хорошем и плохом. Часто инфп нуждаются в том, чтобы провести некоторое время в одиночестве после общественных мероприятий, чтобы восстановить силы и вновь обрести связь со своим внутренним «я». Поскольку они невероятно независимы, когда дело касается суждения о том, что хорошо, а что плохо, это делает их идеальными партнерами для эмпатов, таких как типы личности, энфт или инфи. Пятое. Внутренний контроль над своими мыслями против внешнего. Последнее, что разделяет этих двух людей, это то, как они организуют свои мысли. Инт предпочитает независимое интуитивное созерцание, а не полагается на инструкции или схемы. Это делает их высокоинтуитивными и независимыми мыслителями, способными распознавать несоответствия под другим углом. Такие изобретатели, как Альберт Эйнштейн и Чарльз Дарвин, являются популярными INTP, которые именно так и поступали, создавая новые изобретения на основе собственных выводов. INTP – это естественная способность придумывать новые и творческие решения, что делает их отличными людьми, которые могут помочь в мозговом штурме свежих перспектив. Когда инф находится в режиме полной сосредоточенности или находит личную ценность в своей задаче, они могут быть очень организованными и структурированными. Введение дневника, например, является для инф одним из способов самовыражения при сохранении чувства порядка. Здоровый инф более чем способен использовать структурированный и предсказуемый набор правил для выполнения работы. Но поскольку это обычно не самая сильная их сторона, они могут легко устать. Инф это прежде всего чувствующий человек, поэтому они обычно оценивают свои ценности и принципы в связи с таблицами и графиками, убеждаясь, что в их поступках есть скрытый смысл. Как вы думаете, какой из этих двух типов больше всего подходит вам? Есть ли у вас черты обоих типов? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Не забудьте также поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И как всегда, супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.